Привет, YouTube! А сейчас я хочу показать вам то, как принципиально устроена так называемая топливная ячейка Fuel Cell, которая позволяет из водорода с кислородом получать электрическую энергию. Вот это электролизный газогенератор, который производит из воды отдельно водород и отдельно кислород, так называемый электролиз с сепарацией. Устроен он достаточно просто, Хотя изготовить его не очень легко и недешево. Принципиальное его устройство заключается в том, что вместо обычных прокладок, которые применяются в обычных биполярных электролизерах, здесь установлены прокладки с разделяющей мембраной. Эта мембрана пропускает электрическую энергию, но не пропускает газы. За счет этой мембраны и разделяются газы на водород и кислород. Топливная ячейка, которая производит из водорода с кислородом электрическую энергию, устроена почти так же. Там есть, конечно же, некоторые отличия, но в данном случае их можно упустить, так как мы говорим о принципе получения электрической энергии из водорода и кислорода. В этом электролизере вода расщепляется на водород и кислород но если совершить обратное действие то есть в электролизер подать от внешнего источника тот же водород и кислород то на электрических контактах мы уже будем получать электрическую энергию сейчас я вам это продемонстрирую значит замер я буду делать вот таким тестером достаточно неплохой тестер японского производства у которого есть возможность измерять как переменный ток, так и постоянный. А также есть возможность измерять напряжение переменного и постоянного тока. Значит, вот сейчас я установлю тестер, подключу его пробники к контактам электролизера. Показания индикатора напряжения я буду снимать дополнительной камерой. Так, ну что, подключим электролизер в электрическую сеть. Если слышите, внутри баков бурлит водород и кислород. Напряжение, которое подается на электролизер, 249 вольт. Фактически 250 вольт постоянного тока. Теперь я отключу подачу электрической энергии, и мы посмотрим, сколько электричества будет вырабатываться за счет остатков водорода и кислорода, которые находятся сейчас между электродами. Энергия будет вырабатываться до тех пор, пока между электродами будет оставаться водород и кислород. Итак, отключим напряжение и наблюдаем. Вот напряжение, которое сейчас электричество, которое вырабатывается генератором. Да, оно стремительно падает, и это потому, что водород и кислород прекращают контактировать с электродами, Соответственно, чем меньше площадь контакта водорода и кислорода с электродами, тем меньше электричества мы получаем. Подписывайтесь на мой канал, следите за обновлениями, вы увидите еще много интересного. Всем пока!